Сегодня Василий мне с утра написал, Леша, спасибо тебе большое, спасибо за курс, мне получилось взять заказ на 1200 долларов. ты работа на форк – была такая идея, которая была в голове против уроков, бог. Мав опыт працювати на різні компанії. это в кошмарах, і зараз я роблю все, справді все для того, щоб не потрапити на таку роботу. Я прийшов в курс Олексія за три дні. Весь тиждень відсилав пропозиція. В кінці тижня у мене є запрошення на роботу. В принципі, я розумію, що далі можна там і кар'єру будувати і потім і компанія. I'm Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Василий, хочу вас познакомить с очень классным человеком, у которого есть хороший результат уже на фрилансе со стартом. Василий, привет! Привет! Расскажи о себе, что, как твои дела сейчас. Давай так, я тебя представлю немного. Сегодня Василий мне с утра написал. Василий наш студент, заочник, скажем так. Он учился на программе «Учусь сам». И сегодня написал мне с утра, Леша, спасибо тебе большое, спасибо за курс. Мне получилось взять заказ на 1200 долларов. Так было? Вот. Поделись вот этими свежими эмоциями, потому что это случилось вчера, я так понимаю, да? Поделись, вот, какие у тебя эмоции, что ты чувствуешь сейчас? Взагалі, я отправил дуже багато запрошений на работу, и дуже мало кто відповідав. Один раз відповіли. И я вже мав сдаватись, насправді. Все было так, що я в цей час шукав работу на сайті Work.ly, инженера на, тисячу, на 12 тысяч гривень, может так, плюс-минус. И тут приходит email с предложением на 1200 долларов, это первое запрошение. Хотя да. я подавался, как по курсу было рекомендовано, сначала брать фикс прайс на большую цену. Я подавался там на 40 долларов, не на 50, и тут на тебе. И меня сейчас так же я уже 7 друзей написал. У меня есть 3 друзей, которые вместе со мной по фрилансу идут. Я им обещал, что в твой курс и скажу, какие, какие у меня вражения от него, и им буду также рекомендовать им приходить. И вот сейчас я им всем написал и говорю, что нужно, просто нужно работать. <laughs> Круто, это приятно. Так, получается, это не, не ответили тебе на, на твое коверлеты, это тебе инвайт прислали, правильно? Я так понимаю, что когда насылаешь запрошение на работу, Потом он отдельно присылает э, работы. Но Тому Он цер... тебе должен ответить. А вот я смотрел, ты мне сбрасывал скриншот, тебе сразу офер прислал. То есть перед yeah. оферем было еще что-то или нет? Приходите, не было вообще ничего. Ага, я... то есть получается он тебя сам нашел. Вот. Так, выходит так. Круто. И это очень дивно, потому что по курсу, по оптимизации поиска в я был на 26-й странице. И нереально было меня найти. Я не знаю, как это произошло. Ну, знаешь, тут как бы тут не угадаешь. Возможно, может быть такая ситуация, что ты написал кому-то письмо, ему было неинтересно, но он мог посоветовать тебя кому-то своему другу, которому было интересно. Потому что по факту действительно, ты на 26 странице, а, сложно тебя найти. Хотя, может быть, заказчик очень такой, знаешь, а, ему очень нужно было, и он до 26 листал. Тут как бы не знаешь. Но факт на лицо, это не важно. Факт на лицо, что у тебя сейчас есть заказчик, и я тебя с этим поздравляю. Круто. Скажи, пожалуйста, про свой бэкграунд, чем ты занимался до этого, потому что я изучил твой профиль, я изучил ваш сайт, я смотрю, что ты как бы совладелец автор стартапа. Расскажи, ну, чем ты занимаешься конкретно, потому что я вижу, что ты очень серьезный парень. Да, я инженер-конструктор, зараз в авиации повязанный, а взагалі, сзади на фоне 3D-принтера я друкую много на замовленнях для себе. И... Знайти роботу на порк це була така цель, яка ну, идея, ідея, яка в голові була протягом року, Бог І тут е, так склалися умови, що в мене з'явився час. І насправді дуже важко було е, брати то висновки, ну, тобто, корисні з потому бо там не було жодного інженера. Я передивився список усіх, з кем навіть поспілкуватись, і е, час от часу были такие думки, що це не для інженерних спеціальностей навіть. Но uh сейчас -huh. я понимаю, что там, если хороший профиль иметь, то там достаточно работы для конструкторов, конструктора, и, в принципе, я понимаю, что дальше можно там и карьеру строить, и потом и компания. Uh -huh, uh -huh. Yeah. Да, просто просто потому что у тебя просто ниша такая, знаешь, на не масс маркет То есть дизайн программирования, их, ну, как бы, действительно, миллионы. А вот именно вот я просто смотрел твою нишу. Ну, ты достаточно очень сложно, я бы сказал. Ну, так как мне, как обывателю, просто очень сложно на первый взгляд. Не знаю, как для тебя, наверное, для тебя это не так сложно кажется, но мне кажется, что большинство людей просто это отпугивают. Соответственно, не так много там специалистов. Ну, у тебя есть шанс стать там королем. Yeah. <laughs> на, на самом деле. Сколько тебе лет? 23. Угу. круто. Ты сейчас уже не учишься, ты работаешь. А, У э... тебя есть сейчас на какая-то работа или ты только на фрилансе сейчас? Э, я сейчас работаю на себе. Мал опыт работать на э, фриланских компаниях, в том числе и на Диаль. И для меня это очень страшная вещь, снится в кошмарах. И сейчас я делаю все, справедливо все, для того, чтобы не потратить на такую работу. Я пришел в курс Алексея за три дня, за выходные. И весь целовать, и в конце у меня есть запрошение на работу. То есть я думаю, это очень круто. Класс. Ну, на самом деле, да, я тоже с тобой, Вот у меня резонирует эта мысль, что работать на кого-то тоже уже не хочется и тоже делаешь все, чтобы туда не попасть опять. А, ты сказал перед этим, что ты, у тебя есть три друга, которые сказали, пройди, потом посоветуешь, если будет хорошо или нехорошо. Да, скажешь, как. Вот Поделись мнением, что сейчас, ну, тебя смотрят сейчас не три твоих друга, сейчас смотрит моя вся аудитория на YouTube, Поэтому скажи, пожалуйста, вот, что понравилось, вот, что не понравилось? Давай вот так объективно, вот. Почему, по как это тебе помогло с твоим заказом? Mm -hmm. Отже, э, насправді курс дуже корисний для тех, кто зовсім ничого не знает про Upwork. И э, мне было, я дуже мало, я уже мав профиль до цього, але зовсім погано заповнений. И мне было дуже зручно, що я пройшовся по курсу. Я зрозумев все, крок за кроком, что нужно делать, я склав на півроку силы, это очень помогло на справке. Okay. И, то есть, курс в плане входа в опфорк, початку работы, чтобы себя дисциплінувати и начать работу, очень замечательно. Маєш задания, маєш работу, и еще мне понравилось, что он очень легко и доступно объяснен на самом деле. И совсем не было проблем, что-то заметить, что-то заповнение. Напевно. Я пораджу еще с стороны человека, который проводил «учусь сам» напрямок, потому что, наверное, не работать с коллегами. Ты чувствуешь себя немного самотним, и когда тебе не отвечают на пятый, на шостий предложение на работу, то ты начинаешь засмучивать, и нет даже с кем поговорить це. этом. То есть всем, все же не брать курс самому, как бы это не было удивительно, Трошки важно, если ты то я, uh -huh. То есть ты вот говоришь о том, что все-таки тебе не хватало общения, если бы была группа, если было бы были наставники, то, то, то тебе было бы легче намного, да, когда потому что не отвечали и терял мотивацию и так далее. Круто, круто. Ну я очень рад. Давай так, ты говоришь, поставил цели себе на полгода, тебе очень помогло. Поделись какие у тебя цели сейчас на полгода, я думаю, что они немножко скорректировались после того, как ты взял такой заказ. Возможно, нет. Испречный. Не успел. Вот поделись своими планами, амбициями, что у тебя. У меня была цель отримать первые заказы до конца жовня. Сегодня 27-е, круто. Наступная цель это до нового года, я мог заработать тысячу долларов в месяц, то есть в месяцы, годный месяц и если я выполню этот проект, то ну, это также выполняется, но все же буду брать, наверное, другие позже, когда с этим разберусь. То есть до нового года 1000 долларов, и до травня месяца я хотел бы заработать по 2 месяца. По Супер. Хорошо, хорошая цель. То есть ну, круто, э, круто. Э, скажи так, давай так, я тебе дам маленькую рекомендацию. Вот сейчас ты взял заказ, и у тебя сейчас могут стрельнуть амбиции. Слушай, я еще могу взять. Моя тебе рекомендация, чтобы ты сейчас не зафокапил, выполни это, вот, полностью весь твой стопроцентный фокус на этот заказ, чтобы ты получил пятизвездочный отзыв, потому mm -hmm. что сейчас ты можешь взять два еще три заказа и ты почувствуешь, что ты можешь их взять, да? вот. Но ты можешь как бы не сделает удовлетворенным твоего заказчика сейчас. Поэтому твоя задача сейчас максимально общаться с ним, максимально делать так, чтобы он был доволен и поставил тебе, может быть, даже бонусно еще заплатил. То есть, чтобы у него был 5, чтобы был отзыв такой обширный, хороший, где он тебя будет рекомендовать всем другим заказчикам. И вот это тебя будет потом очень сильно продавать. Потому что, если ты возьмешь заказ сейчас на 1200 долларов, получишь отзыв 3 балла с 5, потом будет сложновато. Понимаешь? Лучше Вот сейчас максимальный фокус на заказчика. Его проблема, твое решение и даже больше. То есть, всегда давай больше, чем заказчик хочет, чтобы у него был такой вау-эффект и у него даже не было мысли поставить тебе 4.9. Понял? Да. Дякую. Круто. Ну, все, давай будем, наверное, заканчивать, не буду тебя долго задерживать. У нас сейчас с тобой сейчас разговор. А, давай так, какое напутствие ты дашь всем, кто сейчас нас смотрит и сомневается еще стартовать, не стартовать, сомневается, получится у него или не получится. Вот давай вот несколько предложений желания. Первое за все, это не сдаваться, это не важно на самом деле, потому что после 10-20 приглашений на работу, немає никакого желания писать дальше. И тем более, кожного разу персоналізувати каверлетер, letter, делать его для клиента, и это главное, мать силы писати писать дальше, потому что когда-то більше И чем больше стараетесь, тем быстрее будет ответ. Круто! Круто. Спасибо тебе большое, Василий. Спасибо всем, друзья, кто смотрел нас в этом видео. В общем, давайте, вы все сможете, все у вас получится. Просто знайте, чего вы хотите. Общайтесь с правильными людьми. Не общайтесь с теми, кто говорит, что не получится. Делайте, и все будет у вас. Классно. Я могу оставить твои контакты, Василий. Может, у кого-то будет вопросы к тебе? Да, да? Не... Все, все контакты будут в описании. Все. Тогда всем хорошего дня. Василий, мы с тобой еще на связи. Добрый. Всем пока.